Настройка терминала Quick. Здравствуйте всем, меня зовут Максим Пистолетов. Мы продолжаем серию уроков по работе с терминалом Quick. Даже сегодня не совсем с терминалом Quick, потому что рассмотрим такие понятия, как что такое торговый счет на срочном рынке Фордс что такое код клиента, счет депа, чем отличается, где что нужно указывать. Особенно для начинающих это часто возникает в этом сложности. Также возникает сложность, как идентифицировать ту или иную бумагу. И вот сегодня эти понятия кода класса и кода бумаги мы тоже посмотрим. И разберем учет позиции в терминале QI. Надеюсь, после сегодняшнего урока вы будете четко знать, что нужно указывать при отправке новой транзакции для конкретного инструмента и где посмотреть позицию, открытую позицию вашего инструмента, на котором вы торгуете. Давайте для начала определим, Какие нужно указать параметры инструмента, по которому вы хотите торговать. По которым вы фактически хотите отправить заявку, стоп-заявку, все что угодно. Это два параметра. Код бумаги и код класса. Вот здесь приведены код бумаги. Первый это для фьючерса. Потом для акции Сбер, Сбербанка. И код может быть вот такой вот достаточно сложный для валюты. За счетами Today. И ниже приведен код-класса. Давайте посмотрим на всех трех секциях возьмем примеры и посмотрим, как все это выглядит. Давайте открываем терминал Quick и берем текущую таблицу параметров. Текущая таблица параметров это основ... основная таблица, где большая часть информации по инструменту, по каждому есть. Как ее открыть? В меню создать окно мы будем рассматривать седьмую версию терминал Quick. Создать окно Текущие торги. Вот так она называется. Раньше она называлась текущая таблица параметров. Здесь вверху приведены примеры в данной таблице. Это фьючерсы. Это срочная секция форс. Обратите внимание, какие колонки у меня выведены. Бумага. Бумага сокращенно. Но вас будет интересовать при отправке заявки колонка код бумаги и код класса. Вот смотрите, код бумаги и код класса. Вот именно эти две колонки вас будут интересовать. Именно по вот этим двум параметрам, код бумаги и код класса, определяется инструмент, по которому вы хотите отправить заявку. Вот именно такие значения, как указаны в данных колонках, и нужно указывать при отправке транзакции. Если мы выберем какой-то инструмент, ну давайте вот золото первое у нас по списку, и нажмем правой клавишей мыши новой заявкой или F2, то вот здесь вот в инструменте появится код данного инструмента. Здесь не указывается нигде при отправке заявки код класса, но вы должны знать, что это второй параметр, который определяет все-таки что это за инструмент. То есть вот это два основных параметра, которые определят ваш инструмент. Здесь у нас есть примеры фьючерсов. Фьючерсы все на секции имеют код класса pbfoot. Опционы другой имеет код класса, которые тоже на срочной секции торгуются. Дальше идут два валютных инструмента, рубль-доллар с расчетом сегодня и завтра. У них код класса Sets. И дальше у нас поведен пример акции. Ну вот код класса здесь для Сбербанка он неправильный, потому что у меня демо-версия в данном случае. И это код класса там другой, для Сбербанка. Если у вас будет реальный боевой квик, то вы здесь увидите для акции или для облигаций, соответственно, правильный код класса и код бумаги. Вот надеюсь, что в этом плане у вас больше вопросов возникать не должно. Теперь переходим к срочной секции Фордс. Как на срочной секции Фордс, к примеру, отправить заявку? Чтобы отправить заявку достаточно указать для вашей идентификации только номер счета на срочном рынке Фордс. Это номер индивидуальный и он дается конкретно для вас. У вас может быть один номер счета, и могут быть субсчета. Не все брокера открывают субсчета, но это для меня, например, странно. То есть у вас э, на срочной секции Force вы можете открыть сколько угодно субсчетов, хоть 5, хоть 20. И для каждого будет свой номер счета Force. Вы можете свои деньги распределить по нескольким субсчетам и, отправляя заявку, указывать, по какому счету вы хотите купить ту или иную бумагу. Вот здесь приведены примеры, как выглядят счета Форц. Раньше они все выглядели с ПБ Фуд, но сейчас некоторые изменения произошли. Вот может быть вот так он выглядит. Пример счета 4100 для брокерского дома открытия. Дальше пример счета для Сбербанка и для Финама. То есть каждый брокер может, эти счета у них могут выглядеть по-разному. Но вы должны знать, какой номер счета у вас. Теперь давайте откроем терминал QUICK и посмотрим, как мы отправляем заявку. Вот берем любой инструмент. Давайте берем RIS 7. Как определяется, надеюсь, вы знаете. РИ это признак инструмента. Z это месяц, когда экспирируется контракт. То есть Z это 12 месяц. И семерка это год. Нажимаем F2 или правой клавишей мыши новая заявка. Указывается инструмент и вот торговый счет. Вот такой торговый счет, например, у меня. В коде клиента при отправке на срочный секции тоже нужно указывать торговый счет. Абсолютно одинаковые значения. Еще можно использовать быстрый стакан. Вот смотрите, настроив быстрый стакан на какой-то инструмент. Как настроить? Смотрите, в отдельном виде, видео, которое посвящено быстрому стакану. Здесь аккаунт. Выскакивает подсветочка, подсказка, что здесь вот только будет тот счет, который можно подставить. И здесь второе поле, это как бы код клиента. Второе поле код клиента здесь нужно указать э, тоже, тот же самый счет. И смотрите, ставлю единичку и по быстрому стакану покупаю. Да, заявка зарегистрирована, вот вы ее видите на графике. Покупка прошла. Также по стакану кликаю, сделка прошла. Все правильно. Вот такие параметры нужно указывать для срочной секции FORCE. Переходим к следующей секции. Фондовая секция. Фондовая секция. Здесь в основном вы будете работать с акциями и с облигациями. Что здесь указывается? Счет депо, Счет депо и код клиента. Смотрите. Счет депо это счет, который не только ваш. Это счет, на котором будут учитываться бумаги, которые вы приобретете. В чем отличие фондовой секции, что покупая бумагу, учет ведет не брокер, а учет ведет депозитарий. И вот этот счет депо как раз будет счет, на котором будут учитываться ваши бумаги. А вот код клиента, это только ваш код индивидуальный. У вас опять же может быть не только один счет на фондовой секции, а тоже могут быть субсчета. И переходите к брокерам, которые позволяют открывать много субсчетов. Это удобно. Например, на одном счету у вас облигации, на другом акции, на третьем скальперские какие-то стратегии. Вот эти два счета потребуются для фондовой секции. Вот приведены примеры. L01, тип э, такой может быть счет депа. И вот э, второй тоже может быть такой вот, тип счет, счет депа. И ниже два примера кода клиентов. Вот обычно с дробью 0102 это открывается для субсчетов. То есть, вот 124581 это ваш счет. И у него могут быть много субсчетов. То есть нужно указывать тогда субсчета. Опять же идем в терминал Quick и посмотрим. Берем вот акции Сбербанка и кликаем новую заявку F2. Вот смотрите, здесь уже подставлен автоматический торговый счет. Вот он такой имеет значение. И код клиента. Здесь я уже должен указывать вот этот код клиента на фондовой секции. Если у вас субсчета, то там будет еще там дробь 0102. По-разному. Зависит от брокера. Как брокер будет учитывать, если у вас несколько субсчетов. Эти все вопросы можете еще также задавать брокер, Он вам подскажет, какие у вас субсчета, что нужно указывать. Брокер все это должен знать. Техподдержка должна об этом вас проинформировать. Вот эти две, два параметра нужно указывать. Давайте посмотрим в быстром стакане. Вот я выбрал Сбербанк. У меня уже автоматически здесь подставился место аккаунта. Я подставляю счет депо, Здесь подставляется код клиента. И по быстрому стакану совершаем сделки. Транзакции проходят. Валютная секция. Здесь также у вас существует счет ДЭПа. Он уже будет не такой, как на фондовый, другой. И код клиента. Тоже код клиента будет не такой, другой. Вот код клиента это опять же ваш индивидуальный счет. Валютная секция, как правило, субсчетов нет. Там субсчета не открывают. И он, как правило, счет один. Хотя у меня их несколько. Это уже можно уточнить у брокера, возможно ли несколько валютных счетов открыть. Для э, некоторых моих целей это мне очень удобно. Вот как пример выглядит счет депа для валютной секции. Опять же, он может быть другой. И внизу 20156. Как правило, буковка F добавляется вот, к коду клиента на валютной секции. Но, опять же, особенности могут быть брокеры. Давайте смотрим в терминале Quick. Смотрим. Вот у нас два примера валютных контракта. Вот мы их при помощи якоря перестраиваем в стакан. Здесь изменилось вот место аккаунта валютный счет. И код клиента. Давайте посмотрим. Вот здесь код клиента такой же. Это возможно потому что, потому, что это демо счет. Вот здесь код клиента такой же. Но у вас на реальных торгах будет он другой. Как правило с буковкой F. И также при помощи быстрого стакана... Можем здесь торговать. Видите, сделки совершаются. Открыли, закрыли. Надеюсь, с этим разобрались. А теперь давайте поговорим про учет вашей позиции. Какие таблицы нужны, чтобы это учитывать? На самом деле путаница в этом возникает много. И терминал Quick почему-то все это очень у него все непросто. Но один раз разобравшись, вы все поймете. Как правило, учет позиций на срочной секции. Видно, Видна позиция в таблице позиций по клиентским счетам. А на фондовой валютной секции это таблица лимитов по бумагам. Но в последнее время валютная секция у некоторых брокеров стала учитываться в таблице лимитов по денежным средствам. Как учитывает ваш брокер, но это нужно уже конкретно смотреть у вашего брокера. Давайте посмотрим в терминале КВИК. Вот смотрите, позиции по клиентским счетам. Таблицы это здесь окно, все типы окон и вот здесь вот фьючерсы и опционы, позиции по клиентским счетам. Вот она здесь эта табличка. Беру любой инструмент, ну, у меня быстрый стакан настроен и покупаю один контракт. Смотрите, вот таблица позиций по текущим счетам. Вот какие по сути вам нужны колонки. Торговый счет, еще раз их может быть много у вас. Вот код инструмента, текущая позиции вам нужна, вот эта колонка, единичка и вариационная маржа. Вот, собственно, я других и не смотрю позиции по клиентским счетам. Покупая еще один контракт, смотрите, позиция изменяется. И давайте закрываем позицию. Тип лимитов рассмотрим мы еще в отдельном видео. Но здесь я скажу, что позиции по клиентским счетам на фьючерсах. Как правило, происходит тот же день. То есть вы купили, и тут же у вас этот фьючерс на вашем счету. И тут же вы за него заплатили деньги. Точнее, не полностью, а гарантийное обеспечение. Вот в этой таблице. Теперь давайте берем Сбербанк. Сбербанк. Для этого вам потребуется таблица лимитов по бумагам. Тоже, также найти ее можно. Создать окно, все типы окон. Здесь есть счета и позиции. Лимиты по бумагам. Вот эта табличка. Вы будете, оставляете нужные окна. Вам по сути нужно название бумаги. Вот смотрите, здесь как раз виден ваш счет депа. Код клиента. И текущий остаток. Давайте купим. Текущий остаток, смотрите, у меня единичка. Давайте лишние колонки уберем. Вот эти вот входящий остаток все это не пригодится входящий лимит я использую текущий остаток ну заблокировано все это все это я не использую ну доступно кому нужно я всегда знаю сколько мне нужно купить цена приобретения тоже эта цена не всегда корректно работает я ее не использую я уч, учет веду свой где и по какой цене я купил бумагу вот вот все таблицы Обратите внимание, вот здесь вот э, по акциям есть тонкости. Расчет, видите, вид лимита. Т0. Может быть у вас, вот в данном случае я купил бумагу, и у меня расчет Т0. У меня тут же она попала на мой счет. То есть я ее купил. Если у вас, например, не э, демо счета, какой-то реальный, боевой, то может быть э, акции, например, со расчетом Т2. То есть она попадает к вам через два дня. И вот здесь вот Вид лимита Т0 вы увидите, несмотря на то, что бумага куплена 0 текущий остаток. А вот со счетом Т2, к примеру, будет уже единичка. То есть через 2 дня она у вас, значит, будет на счету. То есть вы ее фактически вы ее купили, но вот технически тип чисто она к вам попадет через 2 дня. То есть, вот это вы должны учитывать, должны знать просто, какая бумага, с каким расчетом у вас идет. Если не знаете, всегда можете спросить у вашего брокера. Он обязан вам на этот вопрос ответить. То есть вот в демо счете здесь также со счетом Т0, но в других, как правило, акции со счетом Т2 идут. Большинство брокеров использовали всегда тоже для вот валютной секции, тоже эту же таблицу, таблица лимитов по бумагам. Но сейчас некоторые изменения уже у некоторых брокеров прошли и учитывается не здесь валюта. Вот давайте сейчас берем валюту с расчетом, неважно, today, tomorrow, tomorrow давайте. И покупаем. Обратите внимание, что здесь этой бумаги не появилась. Ее здесь нет. Она здесь не учитывается в этой таблице. Если вы ее здесь, купив, не увидели, значит вам нужно искать ее таблицы лимитов по денежным средствам. Где ее найти? Также создать окно. Все типы окон. Считая позиции. Лимиты по денежным средствам. Вот она эта табличка. И вот здесь учет смотрите. Ищите валюту USD То есть доллары И смотрите Всего Вот здесь видите всего А текущий остаток смотрите 1000 Ну я купил один лот это 1000 долларов Вот 1000 долларов у вас на счету Вот здесь идет учет В этой таблице именно напротив Графы доллары. Вот здесь к сожалению вот такая путаница Что я покупаю со счетом тумору я купил, а теперь я беру тудей и покупаю со счетом Today. У меня тоже контракт куплен. И всего я вижу их два. К сожалению, теперь, если у вас учет у вас в таком виде, то вы не увидите тудей или тумору у вас куплены доллары. То есть учет ведется суммарно. И Квик уже вам не покажет информацию, что же все-таки купили. Только по таблице сделок это можете искать. Это, ну, с моей точки зрения, неудобно, но вот такой учет. Фактически все доллары со счетом today, tomorrow завтра будут со счетом today. То есть в любом случае, если вы купили 1000 долларов, вопрос времени, когда она к вам попадет ну, на счет и будет учитываться, как уже купленные доллары. Я не буду вдаваться в тонкости, в чем они отличаются, today, tomorrow. Ну, если вы покупаете сегодня и хотите эти доллары оставить навсегда, ну, конечно, берите today чтобы не попасть на какие-нибудь там свопы, э, переносы. И опять же, если вы покупаете валюту, то я вам рекомендую покупать и работать на спотовой секции только в плане инвестиций. То есть, если вы хотите купить валюту, держать ее там полгода, год, ну тогда, да, конечно, покупайте здесь. Спекулировать на спотовой секции просто очень дорого. Потому что за каждый вход-выход по одному контракту вы заплатите 50 рублей в одну сторону, 50 в другую. Но это бешеные деньги. И отбить эти деньги вам не удастся никаким, никакой супер стратегии. Все, давайте продадим. Так, один я продал. И вот тумору тоже я один продаю. Видите, вот неудобно, что я не вижу фактически, что я купил. Вот в данном случае на демо-версии тоже вот по такому принципу. Лепит все мне в одну таблицу. И туда и тумору все в одну кучу. Ну, ничего не поделаешь. Вот так сделали, значит нужно это принять как должное. Типы лимитов еще поподробнее в отдельном видео посмотрим. Учет средств отдельно тоже посмотрим. Поэтому на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, сегодня какие-то моменты я для вас прояснил. Не забывайте, если вам понравилось, ставить лайки. И пишите комментарии к видео. На все комментарии отвечаем. Ничто без внимания не оставляем. До новых встреч!